Всем привет, с вами Каша, и это видео будет, ну, очень слишком короткое. Оно будет для тех, кто не знает, откуда брать IP из хамачи. Это видео-ответ на комментарии... ...людей, посмотревших моих видео. Во! Так, заходим в хамачи. И вот наши циферки. Вот он, они нам нужны. Нажимаем любой кнопкой, хоть правой, хоть левой. И нажимаем копировать и в 4 адрес. Копируем. Заходим в Minecraft сервер. И в строчку сервер IP вписываем то, что у нас указано в хамаче. Вот, я наглядно покажу вам. Я копирую и вставляю в сервер IP. И сохраняю. Давайте я запущу и покажу вам. Теперь ваши друзья... Могут заходить через этот IP. Но для того, чтобы ваши друзья могли подключиться к серверу, вам нужно создать новую сеть. Давайте напишем ее. Давайте я напишу, назову ее «тестинг». Тестинг просто пароль 1. Так. Пароль тестинг тестинг один, пароль. Так, бывает и такое. Давайте на тест for Aur. И так мы создали нашу сеть. И теперь повод вот названию нашей сети. Ваши друзья смогут подключиться к ней и заходить по вот этому IP. Так, что нужно дальше? Чтобы ваши друзья не вписывали пароль каждый раз, нам нужно нажать правой кнопкой мыши на сеть и выбрать «Установить доступ». Нажимаем «Сетевой пароль». Тут есть галочка «Требовать пароль для подключения к этой сети». Убираем галочку, если вам это нужно. И ставим ОК. Теперь я перейду к Майнкрафту. Так. Вот мой сервер. Он работает по IP25. Ш... Вот я давайте изменить нажму. 25 стоит. Сотру. Пишу его снова. Так. Заходим. Вот мы зашли. Также не обращайте внимания, у меня стоят моды. Вон, как вы видите, в углу показано ХП. На него я сделаю обзор в своем следующем выпуске. Покажу, как же им, что он дает и как им пользоваться. Ну, вроде бы Все. Всем пока!